Всем привет! В одном из моих видео я вам обещал приготовить финскую уху лохикейту. Сегодня этот день пришел, и я выполню свое обещание. Я также обещал приготовить кулебяку, но сейчас для кулебяки немного рано. Кулебяку я приготовлю, скорее всего, ближе к Пасхе, не раньше. Хотя, кто знает. Но не будем тянуть кота за хвост, приступим. Для финской ухи мне понадобится... Лук-порей, морковь, корень сельдерея, можно взять черешковый сельдерей. Соль, масло, лосось, мука, картофель. Сорт рассыпчатый, мучнистый. Сливки, вермут, нулепра. Так, ну и бульон у меня уже готов. То есть рыбный бульон я готовить не буду, так как он у меня присутствует. Так, ну вот что я еще забыл. Немного укропа. Что в финны не добавляют и чего добавлю я дополнительно. Я добавлю корень петрушки, можно заменить на пастернак. Но это не обязательно. Если у вас есть, прекрасно. Если у вас нету, обойдемся без него. И чего еще не добавляют финны, так это свежий шпинат. Но я хочу очень сильно добавить шпинат. Потому что для меня красная рыба, сливки сами напрашиваются на шпинат. Я его добавлю. Но, как я уже говорил, в оригинальном рецепте этого нет. Картофель почищу, разрежу пополам и отварю в отдельной кастрюле. Морковь почищу, корень седлерея петрушки, все это нарежу грубо, но я это еще покажу. Так, картофель я почистил, я его просто разрезаю пополам, присаливаю, заливаю кипяченой водой и отправляю на плиту вариться. Так, овощи я нарезаю крупно. Морковь. Да количество всех ингредиентов вы как всегда найдете. Под видео, где будут указаны все граммы и все миллиграммы. паре я резать не буду, лично я, я его буду отварить целиком. Рыбу я предварительно хорошо посолил, отправляюсь к плите. Я рассопил сливочное масло, добавляю сразу муку и перемешиваю. Свой суп я буду загущать мукой. Можно это сделать также кукурузным крахмалом. Как вам, то есть, как вашей душе угодно. Так, касаемо рыбного бульона. Бульон у меня готов, как я уже говорил. Я оставлю ссылку под видео, как готовится рыбный бульон. Поэтому я не применяю сегодня никаких специй, так как достаточно в моем бульоне. Если у вас нет рыбного бульона, вы можете прекрасно приготовить, на овощную. Я загущаю свой суп, так как я хочу придать ему бархатистость, чтобы он мне был густой и насыщенный. Муку немного обжариваю, дам ей легкий цвет. Добавлю немного вермута. Если у вас нет вермута, можно прекрасно воспользоваться вином белым. Если у вас нет ни того, ни другого, или вы не предпочитаете алкоголь, то можно тогда работать с холодным бульоном. Бульон даже еще не разморозился полностью Но это и хорошо Ни в коем случае не добавляйте горячий бульон Иначе у вас мука возьмется комком Теперь можно работать дымочком И отправляю в кастрюлю оставшийся бульон в общей сложности я добавил полтора литра готового бульона. Наша задача проварить муку, поэтому бульон время от времени помешивайте, чтобы мука не пригорела. Накрою крышкой и дам немного повариться. Мой бульон начинает закипать, я его присаливаю. Добавляю овощи. и варю до полного приготовления. Сливки я пока не добавляю. Значит, количество сливок, смотрите, у меня есть правило, если я делаю суп объемом в 1 литр, то в этом 1 литре у меня 10% сливок. Это значит, что в этом 1 литре супа у меня 100 мл сливок. 2 литра супа, значит 200 мл сливок. Можно дать немного больше от этого не будет время от времени перемешиваем особенно проходимся хорошо по дну чтобы мука не пригорела так накрываю крышкой и даю повариться проверяю картофель картофелю нужно еще буквально 5 минут и он будет готов овощи мои почти готовы вот теперь я добавляю сливки я скажу вам почему я сливки раньше не добавляю потому что чем сливки дольше варятся тем темнее они становятся я этого не хочу. Теперь я отправляю свой готовый картофель. Я его толкушкой с легонца разомну. Так, пробую на соль. Соли достаточно. Дам суку закипеть так суп закипел я добавляю шпинат как вы помните в начале я говорил что я рыбу хорошо присолил я сделал это для того чтобы она хорошо просолила чтобы она у меня в супе была не пресная теперь я ее заливаю просто-напросто кипятком Добавляю укроп и отправляю рыбу в суп. Отключаю. Накрываю крышкой и дам постоять буквально 2 минуты. Уха у меня получилась насыщенная, густая, а рыба, приготовленная таким образом, внутри сочная.